Свой первый паспорт человек получает в 14 лет, а затем его нужно поменять в 20 и 45. Быстро и легко оформить и заменить главный документ поможет портал госуслуги.ру. Госуслуги.ру. Проще, чем кажется.